Можно чуть-чуть добавить. Чуть-чуть вот, чтобы, чтобы они просто светили. На малышко. Нет, это уже много. Вот предыдущий, первая ступенька. Так, а надо спросить. А в зале ничего? Вам не темно, не страшно, нет? Освещение устраивается? Ну, хорошо. Все, можно начинать? Еще раз. Добрый вечер. Очень приятно всех вас здесь видеть. Довольно большой был перерывчик. И хорошо, что получилось снова собраться все вместе. И я надеюсь, что будет все душевно. Сказать, что мы этот концерт чему-то переворачиваем, я не могу, потому что в общем денег космонавтики был уже довольно давно. Просто это встреча друзей. Саша, начнем про самолеты. Даже если совершенно непривычный цвет окрасить Вы поверьте, красоту нельзя Я подумал, что, в общем предыдущий был довольно давно, и можно петь то же самое, что э, в прошлый раз, потому что все уже забылось. Ну, так полистал и решил, что э, все-таки спою песни, которые в прошлый раз, ну, почти все, не звучали, потому что есть уже и другие песни, которые хочется спеть. Я постараюсь говорить поменьше, потому что, потому что надо много спеть. Летит твой самолет Куда ты сам пока не знаешь Штурвал берет другой пилот А ты об этом лишь мечтаешь И если видишь новый взлет Про все на свете забываешь И в небе каждый самолет подолгу взглядом провожаешь В небо. И мало слова красота И ничего прекрасней нету Ход времени неумолим Наступит день, взрывут турбины И оторвется от земли тебе послушная машина Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. И держит курс другой пилот, А ты об этом лишь мечтаешь. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. подумали не другой пилот а другой штурман не, раз, ну, что, не обижайтесь я еще не знал это одна из первых э, курсантских песен и я так построил порядок песен что от курсантского от обучения от училища и потом постепенно через всю летную э, карьеру а начиналось все в Зармах, в Советском Союзе, с орг. строевым отделом, с разводами и нарядами. еще не орали команду отбой, И в никто не ложился. Я под одеяло залез с головой, И даже подушкой накрылся. Приезжал я в надежде, что скоро усну. От жизни нелегкой чуть-чуть отдохнул Но в комнату черный притащил старшину И дерзкий мой план провалился Я думаю, к нам он случайно зашел В надежде покушать, пожалуй И пристальным взглядом обшарил весь стол но там ничего не лежало, а я притворился, как и мертвый лежал, а он где-то лазил и чем-то стучал, он что-то искал или просто гулял, не видно из-под одеяла. Лежал и думал, когда же он уйдет, но только он не собирался, кому-то он вдруг. Рассказал анекдот И сам очень долго смеялся Потом он к кровати моей подошел Меня под подушкой быстро нашел И глянул так грозно, как горный орел Я даже чуть-чуть испугался Битоверный, ах ты, битик, твою мать И так рано отбился мне предложил в туалете убрать, Естественно, я согласился. Когда я уснул, то приснилось мне, Что меня старшиной назначают И лычки снимают с того, Кто меня бессовестно так угнетает. Вот если б так было, вот было бы ему, Я счеты бы звёл с ним моментом. Видите, мне рапорта рисовать ни к чему. Он сам забрал документы. Спасибо. А еще вот не видел. Сансандж здесь Макарон? А можем посмотреть. Сансанж приветствует персонально. А просто мы с ним вот буквально два дня назад списались, он говорит, что. Вот недавно общался с Мак... э... с, Макагоновым, с Мозговым, с моим инструктором. Вообще э... много людей, с которыми я общался в разное время, и они между собой, и вот такой мир тесен. А эта песня следующая, она как раз про моего инструктора, про Владимира Васильевича Мозгового.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 Спасибо. Вот следующая песня, которую ну, раньше, по крайней мере, называли «Колыбельной», я всегда поправлял, что это правильное название этой песни «Сонная». Потом они рассказывали, что люди под эту песню укачивали своих маленьких детей. Вот. А, ну вот совсем недавно, я даже в этом ВКонтакте выкладывал ролик, совсем недавно вот, мы с женой под эту песню укачивали своего внука. У вот, нас сказали, что сработало. А в принципе, вот мы эту песню уже пели не раз всем залом, И я, в общем, буду вам благодарен, если вы не стеснялись, не губами, а, может сказать, в полный голос. А, ну, по крайней мере, хотя бы припев. И будет очень хорошо звучать. Тоже мир на дремлет, на посту часовой, тоже мир на спят заглушки, чехлы, ведра и стремянки, Молоток, две пилы и состоем банков. Луна, тишина, лист не шелохнется Только нам не до сна учим руководство Только нам не до сна учим руководство Шелохнется. Только нам не до сна. Учим руководство Только нам не до сна. Учим руководство Спасибо большое! Я говорю, в принципе Вы можете подпевать Практически все песни, мне это очень нравится, это делает атмосферу совершенно неповторимой, поэтому, давайте, так, я буду вам благодарен. А, так, Юр, выходи. Следующая песня «Хочется домой», мы вот с Юрой ее как записали, да, в коптерке вместе, и всякий раз, когда он э, приходит на мои концерты, я говорю, ну вот, значит, эту песню будем петь мы обязательно. Микрофон. Юрий Васильенко, капитан самолета Аэробаса 330 авиакомпании Аэрофлот. Ну и у него еще много всяких хобби, он и хоккеист, и певец. Он... Ну, я потом про тебя дальше расскажу. <связь> Кури не был вряд ли нас поймет, Мы живем с мечтой о небе, уж который тот, Но еще одно желание мы твердим, как заклинание, Если нам порою не везет. Домой, Дома сладкая еда, есть горячая вода Ой, хочется домой Здесь жестокие порядки, как и не горевать Нас гоняют на зарядки, не дают Все на свете запрещают Как по дому не затасковать Ой, хочется домой Ой, хочется домой Дома нет подъем отбой Дома жизнь совсем другой Наша жизнь как слишком долгий и кошмарный сон, и начальники как волки рут со всех сторон, и случается не строю после ужина порою слышащие мут предсмертный стон. Навсегда домой вернусь Ой. и напьюсь и отосплюсь. Ой, хочется домой. Юрий Василенко. я продолжаю про него. Я ему еще много лет назад сказал, что ты поешь мои песни лучше меня. У него в отличие от меня есть голос, да? Я говорю, давай ты, я буду песни сочинять, а ты их будешь петь. Ну вот он, Поросёнок, решил свои песни сочинять и сам их петь. Поэтому следующая песня, это авторское исполнение, а я скромно постою в сторонке. Хочу сказать большое спасибо Вадиму Захарову, что он есть. Это замечательный, великий человек. Я очень рад, и многие мои друзья, с кем я учился, рады. И гордятся тем, что им нам выдалось честь учиться и быть вместе с ним. Я учился на песнях Акуджавы, Антонова, Той Розумбаума, ну и, конечно, Вадима Захарова. И если бы не он, я, наверное, никогда бы не писал и не пел свои песни. Друзей своих собрались, Нажать друг другу руки За праздничным столом И каждому по-дружески обнять. Давай заглянем в прошлое На несколько минут. Мы были там и чисты. Мы наслаждались жизнью, Мечтали любви. У нас с тобой все было впереди. Ой, мой друг поговорим как прежде водки выпить из одного стакана. Вот только жаль, что жизнь не повторит. Уверен нам с тобой стакан будет мало. Я так хочу в игру взглянуть твои глаза. Их наша юность отражается обеспечен. И ударение минуты и года В душе у нас момент и равнодушный голос. Хочу мы вдруг скину твои глаза, В них наша юность отражается беспечно, Т ее мгновение, минуты и года, В душе у нас с тобой останутся Дорогие друзья, встречайтесь чаще, звоните друг другу, жизнь такая маленькая, такая скородечная. Берегите себя всех нас потому что пока мы вместе пока мы звоним друг друга, видим друг друга мы живем спасибо вам большое за то что приходите на концерт анима захарова юрий василенко капитан а330 я что хочу сказать в мае будет концерт Здесь же, только в малом зале, да? поющие пилоты аэрофлота. Там Юра тоже будет петь свои песни, если не будет летать в это время. Да? будет. Так что приходите 18 мая и получите удовольствие. Спасибо. Сижу я на заваленке И починяю валенки Со мной котенок маленький Пытается шермец играть А ты меня не спрашивай Как я попал в колбашева Как я попал в колбашева Мне неприятно вспоминать Верчив высшей мере я Кому-то слишком верил я Сказали мне на севере Работы хватит всем с лихвой Но мало здесь летаю я И мало получаю я От скуки помираю я И перспективы никакой Жил к городу приличному С рождения привычные и было все отлично, но Судьба решила поиграть Луна и солнце щурится Недолго окочурится С удобствами на улице Зимой при минус сорок Сижу я на заваленке И починяю валенки Со мной котенок маленький Пытается шемец играть, а ты меня не спрашивай, Как я попал в колпашево, как я попал в колпашево. Мне неприятно вспоминать, мне неприятно вспоминать. Неприятно вспоминать это для рифмы. Спасибо. Каша, почему опять цвет добавил? Опять слепый. Саша ушел. Ну, да. вот. В аном я переучился на самолет Ан-24, потому что в Новосибирске Ак-40 не было, были только Ан-24, и пришел в аэропорт Алмачева на самолет Ан-24. Наш горбатый самолет Ой, не любят Стергасы, к нам на вылет как на Катарку идут, Им бы все на Туполях В Сочи, Львов или в Одессу, А у нас то Нижневартовск, То Сургут. Мы, конечно, девочки, Сочувствуем вам очень, Наши рейсы вовсе не награда. Мы бы сами вместе с вами Полетели в Сочи, Но в Сургут кому-то тоже надо. Наш горбатый самолет вряд ли с туполем сравнится Здесь совсем не те и скорости, комфорт. Все будит и дребезжит и мечта ворот проводится. Паскорей вернулся в свой аэропорт. Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам очень. Самолет у нас не лучший самый. А летать на туполях так кто же из нас не хочет, Но кому-то ж надо и на она. Ой, они долюбливают нас, Эти тонкие натуры, Не по сердцу наши им внимание. Вот натуры говорят, культура, Ни амура, ни лимура, И намеков нет на приставания. Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам очень, Потерпите, милые, немного Вы от нас и наших рейсов отдохнете в Сочи А у нас на север лишь дорога Вы от нас и наших рейсов отдыхайте в Сочи но а мы туда нам дорога Это Столько дней и ночей Видно что-то не так На планете людей Впрочем, что там гадать Есть немало причин И не слышно винтов И не слышно турбин Нам сегодня опять Не взлетит, как вчера Поперек полосы Задувают ветра Поберег полосы, задувают ветра. Нам сегодня опять не взлететь, как вчера. Поберег полосы. Задувают ветра поперек полосы. Задувают ветра. Спасибо. Спасибо. Я вот извиняюсь за свою такую слабую технику, но надо сказать, что у меня как-то дома почему-то лучше получается, когда когда выхожу с руки сироки Начинаю косячить. Саш. А ты притуши маленький фонарик, это, наверное, для Юры делал, да? вот, вот. так вот лицо И Я лечу к тебе.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 Попадали шторма и снегопад Дели шар земной, на да было, небо, были, не были. Снова вдаль забуду. А если к небу голову поднимешь где-то к вышестай голубей, белую полоску ты увидишь это снова. Я лечу к тебе, я. Субтитры и мы с ним попробовали ну, вместе с бабушкой, конечно, запускать бумажные самолетики. Я не знаю, будет он летчиком или не будет, но вот это занятие ему явно понравилось. Мы тоже это дело снимали на такое небольшое видео, я выкладывал в, в, в Фейсбуке и ВКонтакте. Разови меня за собой Поделись своею судьбой Чистый небосвод голубой Прочеркнем инверсии мелом Будто в первый раз я опять Понял, что живу, чтобы летать В небо самолет поднимать Для меня любимое дело и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо, от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Мы порой, бывает, трудно трудному спланировать жизнь, ломанный дурацкий режим, и ночей безсонных осталось, но нам зато дана высота и небесная красота, географии широта, все о чем когда-то мечталось, это и не однажды и не дважды было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 Над седой бескрайней равниной И опять лететь на рассвет И оставить в небе свой след Незамысловатый сюжет С белой полоской длинной Это и не однажды, и не дважды было И сколько раз еще случится в небо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 что слева кто-то подпевал и очень даже хорошо, ну маловато будет, давайте его вот как-то многие же знают. Если бы я твоим мужем, как страдал бы я, боже мой, от того, что тебе не нужен, я не мог бы не спать, не есть. Напомните. Голова забита тобою, счастлив от того, что ты есть, несчастен тем, что ты не со мной. И месяц обрел не пел бы копелью и только метель, но ну, что ты будешь делать с этой метели? Я к тебе подойти, Не решился ни справа, ни слева, кто я заурядный тип? а ты роскошна, как королева, то что ты предо мной В самом деле похоже на чудо. ты. Суду помой, а я пока воспевать тебя буду. С неба звезду я пообещаю, и все, что смогу и найду, Я тебе одной всегда посвящаю. Между прочим, знаете, я был на концерте у Олега Митяева, у него тоже бывают такие вот заменочки, если уж вот таких звезд. Я вот не зря в самом начале поинтересовался, здесь ли у нас э, находится Сансач Макагон практически легендарная в авиационных кругах, его очень многие знают. Пилот-инструктор самолета Ту-154 поднял в небо не один десяток командиров или просто пилотов. Вот. Сейчас вот как, как в его стихотворении и в песне, которая на это стихотворение написана, значит, он поднимает в небо внука, ну то есть начал, начал этот этап. И следующая песня, 40 лет, которая была... Посвящено написано им посвящение 40-летию со дня выпуска его выпуска. Он училища закончил в 1973 году. Я еще в 4 четвер клас ходил, по-моему. Песня называется «40 лет, а стихотворением у меня немножечко по-другому. И я снова среди друзей Только жаль, что пришли не все Кто не знал или не сумел А кого-то свалил не дух Кто-то просто не захотел И такое бывает, друг Моих друзей, тех, кого уже не вернуть Тех, кто сердце свое порвал, отдавая себя другим Кто упал или не добрал, превратившись в огонь и дым Они тоже с нами сейчас, в нашей памяти сердцах, Может даже глядя на нас, притулившись на небесах. Сорок лет это длинный срок, это большая часть пути, Это жизни обратный склон, Его тоже нужно пройти, Не согнуться бы, не упасть. Раньше времени не сгореть, Мне бы внуков в небо поднять, Да на посмотреть. На земле живу, до сих пор не нашел ответ. Сорок лет, словно сорок дней, самых ярких и лучших лет. Дом построил, поднял сыновей Может, это и есть ответ. Сан уже в этом зале выступал, и сейчас мы с ним договорились. Так, сначала я пою песню на его стихи, а потом он выходит и сам читает свои стихи. Так что встречайте, Сан Саныч Спасибо Вадику, того, что собрал здесь нас, потому что я встретил очень близких людей, которые первый раз меня поднял на ту С4. заслуженный пилот Советского Союза. Но не важно, мне 5 минут, я поэтому постараюсь ограничиться. Так как я за всю эту работу не в не в дружеских, а в партнерских отношениях, нахожусь с алкоголем, поэтому он выручал в средствовую ситуацию, поэтому у меня все песни и стихи заканчиваются как бы тостом. Даже здесь, вот в этой песне, которую Вадик пел, там есть последний, который не вошел. 40 лет, словно 40 дней, будто не было их совсем, раз уж встретили друг налей и поднимем за нас, за всех». Я, я, я думал, что друг копел. У него есть песни хорошие про экипаж, если знаете, что Но там была душа, но там была душа в четырехзвенном нашем экипаже. Те, кто были в эстафетах, знают. Те, кто за границей, тем более, где два-три дня сидишь. Поэтому у меня есть песенка эстафетная. Извините, что я без аккомпанемента, я как бы и чуть-чуть постараюсь исполнить. Ой-ой-ой-ой, ой ой ой лилась пшеничная рекой. И дым столбом сидят девчонки на коленях. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, гитары нету под рукой, А то бы я спел вам песню о северных оленях, О том, как рвал полярный круг, как погибал в Афгане труп, О том, как небо беспощадно к нам с тобою, Про трепет, глупый сердце стук, про теплоту любимых рук, О том, как сплохи горят над головою, но нет гитары, вот беда В стаканах водка, не вода И спеть бы хором только слов Никто не знает Летят минуты, в никуда горят Мосты летят года Я предлагаю тот, за тех Кто улетает Поднимем всем за наш успех Не надо слез, да будет смех Я пью до дна, напротив Девушка не пьет Она средна трезвее всех Я бы с ней взял на душу грех Но у меня еще есть тот. За тех, кто ждет, кто в лютый холод и зной в беде и в радости с тобой, кто ждет тревогой возвращение самолета. С работы, не спеша домой, мы обижаем их порой. Я пью до дна за наших жен, за жен пилотов. Ничто не вечно под луной, закуски не, стакан пустой, а мой второй уже в углу кого-то жмет. А я придумал то с другой, Но лишний я иду домой, А то с хорошей был, простой, за самолет. <плодит> Владик, я пять минут обещанных не любил, У меня еще одна минута есть. Я в прошлом году первый раз жизни Женой отдыхал в санаторий. Представляете, какая это была прелесть. Все мужики, помогите мне. Вот когда махну рукой, Вы говорите, не надо втягивать в живот. Да. Ну, не Нигде! Не надо плохо! Нигде! Вот так вот! Как хорошо! С женой с Известно все, что будет, наперед. В сочахне сынтуках и у Юпатори, Нигде! когда идешь по чистым тихим улицам, навстречу королевищно плывет, а я иду с любимой старой курицей. Зато не надо! Не надо. Как хорошо, что рядом моя лапушка, Когда был что-то на n 2 второй пилот. Влюбился по уши и сделал ее бабушкой. И с ней? А вечером уставший от лечения На разных коечках ложимся крепко спать. Искать на задницу не надо приключения. Убежать на танцы к чужим теткам приставать. Ну вот, Сан понял поднял всем настроение, да, вот, правильно, свет, свет надо приглушить. приглушить. Вот, а сейчас я предлагаю, вот мы практически уже давно, это стало традицией, на каждом концерте поем наши любимые, нет, судя по, по исполнению заложенной песни. И вот одна из них, это песня из кинофильма «Не подсудим». Поем хором, всем залом. Не стесняемся, никто там это самое, не делает вид. Короче, не сачкует, да. Андрей, ты должен быть, потому громче всех. Птицы поют в сосняке придорожном, В ясное небо по смотрю. Жить на земле, и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно. Это я точно тебе говорю, надо друзей. Выбирать осторожно, Но без остатка им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю, сколько ночей ты провел бы тревожный, чтобы с любви мою встретить зарю. Жить на земле без любви невозможно. Это я точно тебе. Говорю Жить на земле Без любви Невозможно Это я точно Тебе говорю Птицы поют В сосняке придорожном Ясное небо Подолгу смотрю Жить на земле и не петь невозможно Это я точно тебе говорю Жить на земле без друзей невозможно Жить на земле без любви невозможно Это я точно тебе Вот одна из песен, которые я в этом концерте, в прошлый раз была презентация альбома «40 лет», и там было пять песен на стихи Ильи Яконникова. Поскольку я их в прошлый раз кел, я в этот раз решил ограничиться только одной песней, но на мой взгляд очень красивая. называется она «Базировка». А мужчины, летчики, женщинам, которые не знают, что такое базировка, объясните или мне объясните? Объясните? В сонном городишке лук зеленый Доживает век аэродрома АН-2 прилежно зачехленный Тут в гостях, а вот буренки дома Небо здесь изрядно прохудилось Ливни по неделям, как из крана Не горит тайга в такую сырость На приколе борд леса охраны около полудня просыпаюсь и не спеша в аэропорт приходим от безделия тягостного маясь ждем Идем, и снова экипаж свободен, А в мечтах рай пять опять разужен, рога там небесного мотора Хочется летать, но ты не нужен мне ни на третий день, ни на который. Пройдет, окончится и это долгое никчемное сиденье, Только погасило ночи лето, Август наступает в воскресенье. Так зачем же самый крайний вечер позировки? Алая, лениво солнце из-за тучи выгнал ветер, И заря на плес легла красиво. И луна столовской латрушкой до да утра плыла под небесами, да, с провожавшей нас подружкой стоило меняться адресами. Спасибо. Когда летишь носу любой три дня В плохой гостинице жить Где пить, конечно, нельзя Но невозможно не пить Когда летишь на закат То спать не хочешь совсем Люблю летать в Ленинград В Москву летать любят все Про Сочи что говорить? Тут все понятно и так, Там можно даже не пить, И всё равно красота. Когда летишь отсюда, сюда. Короче, путь по прямой, И больше всех я всегда Люблю дорогу домой, Люблю войти, не стучать, и не спугнув тишины Смотреть, как тихо сопят Во сне мои пацаны Люблю войти, не стучать Испугнув тишины Смотреть, как тихо сопят Во сне мои пацаны Делаем перерыв. Вот, минут через 15 встретимся снова.